Всем привет, дорогие друзья! С вами Кризз, и сегодня поиграю в Skywars на Vimeworld. И сегодня я буду играть с таким вот ресурс-паком, очень интересно. И давайте, пожалуй, начнем. Что ж, ребята, мы начинаем первую каточку. И давайте, так, уже таки, ну, алмазная кирка, как бы ее тоже можно убить, постараться. Главное, не забывать про это. Давайте быстро возьмем все, что тут есть. Блоки в том числе. Быстро надеваем все, все это оружие. Ну, что, оружие? Броню надеваем. Так, каменный меч. Все нормально, ребят. Живем, живем пока. Пока что мы сможем жить, потому что у нас полностью алмазная броня. Мы можем взять... Ай-яй-яй, я горел круто. Вот так вот быстро сделать. По мне уже пытается стрелять. Не дадим по мне здесь кто-нибудь еще на этом острове интересно Заберем все ненужные вещи не знаю зачем здесь кто-нибудь ой я единственная на середине. Так, тут броня которая у меня уже есть небо лук так и золотые яблочки кстати тоже понадобятся середина наша ребята это я кстати только сейчас понял но это круто стрелы и мистический сундук скоро будет открыт. Через две минутки. Главное жить, главное, главное жить и не тужить просто. Тут кто-то сюда пытается простроиться, что ли? Или пытался. Бьем, бьем, бьем, бьем Бьем, давайте, давайте. Сметанка. Убиваем сметану. Там да, мы слили сметану уже. Все отлично. Быстрее едим яблоко, потому что это мог какая-нибудь многоходовочка могла быть. Нету ли у нее стрел? Нету не устрел. ничего нету. К середине никто не успел пройти. Нет, середина полностью наша, так что все нормально, ребят. Так, давайте 10 секунд, и мистический сундук открыт. Где вообще все, мне интересно. Этот чувак там какой-то фигню творил. Видно, он уже умер. Так, чувак вышел один. Так, все, мистический сундук открыт. И все, отличный лук. И стрелы, и яблоки. Все. Отлично. Что за лук? Сила и горячая стрела. Окей. Отлично. Может, сейчас сюда кто-нибудь пойдет, на моих их скинем. Блин, ну уже дедматч через 15 секунд, поэтому как ни крути. Мы должны выиграть. Ну или хотя бы этот раунд будет такой средний, потому что мы убили двух людей. как бы Так, давайте сделаем вот так, вот так вот. И съедим золотое яблоко. Все. Все. Найс, найс, найс. Выходим и тут два чувака, а они все, они фигня, они фигня, они плохо одеты они никто все, уже минус один или не минус, минус один где второй пошлите быстрее к второму так, а второй попытался, видно, убежать мы воспользуемся опять зелень где же, а, все, он слился все, найс, nice, мы изи просто победили получается слили где-то трех чуваков все, отлично, ребят и переходим ко второй катке. Что ж, ребят, начинаем вторую катку. И вот, я купил себе улучшение. Теперь у меня есть лук на бесконечность. Теперь нам даже не нужны никакие стрелы. У нас теперь каждый раз с нами лук на бесконечность. Так. И давайте. Опа, алмазный меч, ребят. Походу нам сейчас повезло. Быстро спускаемся вниз. Чекаем третий сундук. Так, ну, особо ничего толкового не было. Ну, хотя вот можем так вот сделать. И да, все, ребят, круто, на самом деле, все вышло. Можно еще вот так вот сделать. Но это уже бессмысленно, потому что там обычно не выпадает ничего хорошего. Что ж, пока что никто не собирается. Ой, простроились, на самом деле. Давайте быстро скинем его. Так, что-то я какой-то косой с лука. Ждем. Так, ну потому я не попаду, скорее всего. этот чувак что-то боится куда он уже понял, что ему конец, хотя кто знает. Что он хочет сделать вообще? Ой, блин, что-то подлогнуло, думаю, упал уже. Здесь у него нечем кидаться. Приседаем на shift. Убьем объем его, бьём. да, отлично, отлично. Найс. Nice. Теперь у нас почти что полностью алмазка. Спасибо этому чуваку. Так, она уже стреляет. Плохо дело. На тебе, чувак, ай-яй-яй. Ай. В смысле, а как он сразу здесь стрелы пустил? В смысле, а как он так быстро пускает стрелы, нафигасе? Блин, а вот тут у меня куча нет, так это стороны. Справ... Ну, так, мистический сундук открыт, блин. А, уже дали матч скоро. Нас двое выживших, он и я. Ага, он решился у нас ходить, что ли? Что, решил ко мне пристроиться? Ага. Угу. У него какой-то план. Вс, найс! Офигенно просто. Сыграно офигенно просто. Вообще мы красавцы. Он ч ⁇ А почему он не умер? Ч ⁇ за фигня? Что это такое? Это четыре, ребят. Ну что, что, это нечестно было, реально. А, она залагала. Ясно. Ну, все равно мы выиграли, как бы это понятно. Победа наша 100%. Так, мне выпал сундук Ноба, ребят. Так, давайте, не знаю, зачем мне надену шлем. Хочу показаться крутым. А, не успел. Ладно, начнем, переходим к третьему раунду. Что ж, ребят, начинаем третий раунд. И, блин, у меня уже жутко бомбит, потому что большинство игроков тут тиммится, это запрещено. Админ, я не знаю, вообще могут следить за этим как-то. Я пытаюсь в поддержку писать, но мне они, типа, нельзя, пока мой аккаунт проверяет, и я не могу писать в поддержку. То есть, мне, блин, почти что каждую катку попадаются тиммеры, меня на это бомбит. Ну, вы сами понимаете, почему я думала, что меня бомбит. Потому что тут Тима запрещена, они тимятся, как бы, все плохо становится. А, лох какой-то попался. Пока, чувак. В смысле, не пока? Пока же. В смысле? А вот опять Тима. Опять чертова, мать его, Тима. Ненавижу. Просто ненавижу. Мать его грёбаная Тима. Нафиг. Скрин. Вот опять. Опять Тима. Вот кто им разрешал Тимец? Вот кто? Вот покажите пальцем я не знаю кто им разрешил тимиться вот кто им сказал ребят тимть вот кто это сказал а вот блин вот, ну, запрещено же написано в правилах нельзя тимиться для этого есть как sky war steam бесит жутко просто жутко жутко жутко бесит просто прям не передать это словами как бесит все к минус два уже минус два с нашей стороны, те до сих пор Тимой. А, я убил его брата, все, ему конец. Ну, просто конец, его брата нет, все. А без своего брата он, наверное, никто. Раз он с ним. Все, едим золотое ямко, быстро. Все, давайте, в бой. Идем. Бьем, бьем, бьем давайте, давайте. Sorry, ребят, если мышку будет слышно, просто я когда нервничаю, я очень сильно бью по клавишам Пол полсердечка. У него 7,5, ну в смысле? Ну ладно, блин, ребят, оставлю эту серию уже. Что ж, на этом мы окончим всем. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Что ж, ребят, и так как у нас Новый год, то давайте запустим парочку фейерверков.